Да что такое с моими щелчками? Всем привет, ребят, с вами Черри. И сегодня будет такое непривычное видео для моего канала. Это не влог, не паркур, не у меня бомбит и ничего тому подобное. Это скорее больше видео разговорного типа. Ну что ж, пожалуй, начнем. Думаю, все вы знаете, что на ютубе сейчас творится полный хаос. И люди смотрят всякий шлак. Например, меня. Не будем брать в пример Ванга и всю его шайку отбитых блогеров. И посмотрим на вот такую вот поеба... Это, дорогие друзья, канал Фрик Фэмили Влогс. И зайдя на него, мы там сможем увидеть... Угадайте, что? Правильно! Полную ху... Oh, children, oh, no. <плодисмент> okay. Оба видео, а точнее часть которых вы сейчас посмотрели, идут на канале автора всего две минуты. Угадайте, сколько эти два видео набрали просмотров? Можете подумать, я вас не тороплю. Не знаете? Ну хорошо, я вам скажу. Первое видео набрало на канале автора 38 миллионов просмотров за 9, сука, месяцев. Но это еще цветочки, ребят. Самое популярное видео на их канале, где у девочки, которую зовут Аннабель, выпадает молочный зубик, набрало всего лишь каких-то 112, сука, миллионов просмотров. 12 мать вашу. Это за год. За на 11 месяцев, если быть точным. Пьюдипай вангай нервно курит в сторонке. Чтобы вы понимали, ребят, у Пьюдипая самое популярное видео. Вот это. Это монтаж. Набрало 76 миллионов просмотров за 3 года. Хотя это не точно. В то время как у Вангая самое популярное видео. Вот это. Это. Если не узнали клип Делай по-своему набрал всего лишь 28 миллионов. Все бы ничего, если бы и Ванга, и PewDiePie на каждом своем видео набирали по примерно такому же количеству просмотров каждый раз. Но нет! На этом же канале Free Family Vlogs каждое видео набирает от 10 до 80 миллионов просмотров. Это при том, что на их канале всего 2,5 миллиона подписчиков. У Ивангая на данный момент всего лишь 11 миллионов, а у Пьюдипая все 50. Так к чему я это все клоню? К тому, что в наше время людям не нужна красочная картинка. Им не нужен хороший сюжет. Им подавай всякую херню, чтобы поржать было можно. Знаете, если бы не один случай, я бы, наверное, и не взялся записывать данный ролик. Дело в том, что моя племянница, которой, на секундочку... 7 лет. Уже выложила на свой канал несколько видео. И вот пример одного из них. Конечно, неохота выставлять родного человека на всеобщее обозрение но она уже это сделала за меня. Что я делал в 7 лет? Я играл в игрушки на улице с друзьями и даже знать не знал о телефонах. У нее же нифиговенький такой смартфон. И она в 7 лет, 21 веке, смотрит видео на ютубе, как и многие дети сейчас. Угадайте, какие видео она смотрит? Правильно. Летсплей по Майнкрафту и влоги людей, о которых я даже не слышал. И все в таком роде. Знаете, я почему-то уверен, что она могла смотреть и канал, о котором сейчас пойдет речь канал Freak Family. Этот канал пародия канала, о котором я говорил немного раньше, только русская его версия. Нет, это не кто-то взялся переводить канал выше, это семья, которая снимает точно такую же хрень. Сейчас я вам покажу парочку их видео, и вы меня сами поймете. Это просто капец, ребят. Я не понимаю, зачем взрослым, сознательным, вроде как людям... Снимать подобную хрень. Неужели они настолько тупые, у них нет фантазии, чтобы снимать, не знаю, что-то более нормальное? Кстати говоря, вот отец семейства первого канала. А вот отец второго канала. Как будто я говорю о телевизионных каналах. Первый и второй. Если первый даже не посмотрит данное видео, то есть возможность, что его посмотрит. Так вот, не знаю, как вас зовут Да и, собственно, знать не хочу Но обращаюсь к вам С одним лишь вопросом На хрена Хрена снимать подобную Нюй выставлять своих детей на посмешник И не только детей, а даже самих себя Будете потом идти по улице А вас такие встретят и Ой, смотри, это же тот папаша Который занимается какой-то хернёй На своем канале со своими детьми Фу, как ему не стыдно Вам вот самим противно не будет, обидно не будет, что на вас смотрят люди как на идиотов. Я к чему сейчас все это веду, ребят? Если вам от 15 и даже больше, и у вас есть младшие братья, сестры, племянницы, может вы даже уже молодой родитель, и у вас есть сын или дочь, то, пожалуйста, лучше смотрите за тем, что они делают в телефонах или компьютерах. Вместо того, чтобы оставить ребенка одного наедине с телефоном, планшетом, компьютером и включенным на нем ютубом, поиграйте с ними во что-нибудь другое. В игрушки, я не знаю, в догонялки, в прятки. Не нужно приучать ребенка с детства к этим всем гаджетам. Иначе потом вырастут такими вот. Ну что ж, данное видео подходит к концу, и если я что-то забыл сказать, то я сделаю вторую часть. Ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите по ссылкам в описании. С вами был Черри, всем пока!